Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим десерт под названием Горячая клубника. Не забывайте подписываться на мой канал и следить за обновлениями. Для того, чтобы приготовить десерт, нам понадобится 800 граммов клубники свежей, 3 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка масла сливочного, сливки. В принципе, чем больше, тем лучше, но у меня 100 граммов. Коньяк, ром, какой-нибудь ароматный спиртной напиток у меня коньяк. Где-то граммов 100, в зависимости, сколько у вас дают клубники, тоже 100 граммов. И перец. Приступим к приготовлению. Для начала необходимо в на разогретой сковородке или сотейнике растопить масло сливочное. Неотопленная масло, поэтому она очень быстро растопится. После чего в разогретую сковородку добавляем клубники. И обжариваем ее слегка минуты три. После этого добавляем сахар, И немножечко перца. Не забываем, что это десерт, поэтому слегка вот с сахаром обжариваем. И сразу же добавляем алкоголь. Ждем, пока выпаривается алкоголь. Должен полностью выпариться. Немножечко протушиться. Будете пробовать до момента, пока не испарится. Когда выпарился весь алкоголь, можно заливать сливки. Я заливаю сначала не все, для того чтобы регулировать вкус. Все хорошо перемешиваем, соединяем. Довели до кипения, то есть прогрели хорошо сливки и выключаем. Пока наша ассистентка спала, наш десерт горячий, горячая клубника уже готов. У нас осталось очень много жидкости, это сливки с коньяком. Не переживайте, что она осталась. Вы перелейте ее просто в какую-нибудь емкость, в баночку. Когда она стынет, поставьте в холодильник. И потом можете подавать просто с блинчиками, оладьи, оладьями, чему-то сладкому, какому-нибудь десерту. Приятного аппетита! Не забывайте подписываться на мой канал.